друзья всем привет с вами геннадий и сегодня я решил показать как из жутового шнура сделать прекрасный точечный светильник потратив при этом минимум денег ну и времени примерно где-то часа полтора первое что необходимо это шнур который у меня было 30 метров разрезать на три равные части то есть по 10 метров и концы с одной стороны между собой склеить с помощью клеевого пистолета после чего как клей высохнет можно начинать плести так называемую косичку и вот это наверное самое долгое по времени где-то занимает как раз около часа того как шнур готов нам понадобится еще бутылка с газированной водой двухлитровый литровый патрон мы его приклеиваем с помощью клея пистолета даем также закрепиться и начинаем обкручивать сверху вниз косичку к патрону ее необходимо прям приклеить чтобы она хорошо крепко держалась но ну, а уже на переходе между патроном и бутылкой и ниже мы клеем, проходим только по краям и край края начинаем приклеивать. Стержень клея я использовал бесцветный, чтобы он не так видно был этот клей. Ну и по кругу, после того как все это обклеилось, отрезается и аккуратненько все это также приклеивается. Чтобы спрятать провод, а также, чтобы удобно было вешать светильник потолку и он более красиво и гармонично смотрелся, я взял всю ту же косичку, сделал ее петлей и с двух сторон также все это хорошо приклеил. Потом взял тонкий джутовый шнурок, обмотал его вокруг петли. Ну и считаю, что получилось очень и очень даже красиво. заключительным этапом необходимо было снять светильник с бутылки, после чего взять именно светодиодную лампу, так как она не нагревается. Подсоединить его к электричеству и вуаля, светильник готов. Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии. Пока!